Привет, это Немиркин. Добро пожаловать на очередное новое видео. Чувствуете ли вы себя потерянным в жизни? Вы устали от одной и той же старой работы с 9 до 5. Только для того, чтобы все повторилось на следующей неделе. Иногда жизнь может казаться размытой. Может показаться, что это визуальное воплощение цитаты «Ешь, работай, повторяй». Вы просыпаетесь рано, идете в школу или на работу, отдыхаете, и цикл продолжается изо дня в день. Если вы хотите вернуть контроль над своей жизнью, вот шесть небольших привычек, которые могут навсегда изменить вашу жизнь. Первое – список благодарностей. Чувствуете ли вы, что легко забываете вещи? И в тот момент, когда вы пытаетесь их вспомнить, оно просто ускользает из вашей памяти. В вашей памяти трудно хранить каждый момент вашей бодрствующей жизни. Время может заставить вас забыть о некоторых вещах, которые когда-то вас волновали. Может быть, неделю назад незнакомец сделал комплимент вашей прическе, или учитель похвалил вас за отличный проект. Недели две спустя все эти вещи оседают в глубинах вашего мозга и полностью забываются. Психологи из Калифорнийского университета провел исследование, которое показало, что люди, которые пишут о том, за что они благодарны, более оптимистичны и лучше воспринимают свою жизнь. Это даже может побудить вас к более активным действиям, например, к физическим упражнениям, что еще больше улучшает психическое здоровье и благополучие. Второе – детокс социальных сетей. Осознаете ли вы, сколько времени вы проводите на социальные медиа-платформы в последнее время? Прокручиваете ли вы день за днем? В условиях пандемии все больше людей, чем когда-либо, смотрят на экраны своих телефонов и социальным сетям. Но наряду с этим возникло множество негативных аспектов, такие как чувство неадекватности, фома, чувство изоляции и поглощенности собой. Исследование АПЕН, проведенное в 2018 году, показало, что сокращение времени пребывания в социальных сетях до 30 минут в день может значительно снизить чувство тревоги, депрессии и проблем со сном. Это не значит, что вы должны сократить их все сразу. Но даже небольшое сокращение времени уже может принести большую пользу. Согласно статистике, лишь небольшой процент из тех, кто смотрит наши видео, подписывается на наши видео. Поэтому, если вы еще не подписались и в конце видео вам нравится то, что вы видите, подумайте о подписке. Это очень поможет алгоритму YouTube в продвижении большего количества наших материалов о психическом здоровье. Спасибо, что были здесь. Номер три. Ежедневно убирайте свою комнату. Вы недавно наводили порядок в своей комнате? Выглядит ли ваше рабочее место аккуратно организованным или вещи разбросаны повсюду? Работа в чистой комнате может дать вашему разуму и телу целый ряд преимуществ. Эти преимущества включают в себя улучшение качества сна, повышение продуктивности и чувство выполненного долга. Если в вашей комнате больше беспорядка, чем вам хотелось бы, рекомендуется попытаться разделить процесс уборки на более выполнимые части, чтобы он казался менее сложным. Немного усилий может принести много пользы. Включите хорошую музыку, и вы готовы к приключениям. Номер 4. Принцип 80-20. Вы когда-нибудь слышали о принципе «80-20»? Вильфредо Парета впервые представил принцип «80 дробь 20», в котором изложил идею о том, что 20% домовладельцев владеют 80% Земли. Те же принципы применимы и к вашей повседневной жизни. Только 20% работы, которую вы делаете, способствует 80% вашего успеха. Это означает, что большая часть того, что вы делаете, не имеет отношения к вашему успеху. Чтобы определить эти 20%, вы можете начать со списка всего, что вы хотели бы выполнить, с самыми важными задачами на самом верху. Это поможет вам распознать главные 20% и сосредоточиться на этих задачах. Благодаря этому вы сможете повысить свою эффективность и направить свои усилия на то, которые действительно имеют для вас наибольшее значение. Номер 5. Медитация. Знаете ли вы, что медитация насчитывает тысячи лет? Задумывались ли вы когда-нибудь, действительно ли она улучшает что-либо? Чтобы ответить на этот вопрос, медитация или проведение несколько минут, практикуя осознанность, доказано, что она помогает. Ее главная цель – дать вам чувство спокойствия и восстановить ваш внутренний мир. Для этого не требуется ничего больше, кроме вас и спокойной обстановки. Медитация снижает уровень стресса, давая вам возможность побыть наедине наедине с собой и своими мыслями. Медитация также является отличным детоксикатором. Она может повысить вашу самоосознанность, помочь сосредоточиться на настоящем и уменьшить негативные эмоции. Кроме того, существует множество способов медитации, например, тайчи или йога, выбирайте на свой вкус. И номер шесть физические упражнения. Вы занимаетесь на беговой дорожке или бегаете по местному парку. Неважно, какой у вас режим, важно намерение, когда вы занимаетесь спортом, вы не просто работаете над своими мышцами и другие физические аспекты вашего тела. Вы также улучшаете свое психическое состояние. При выполнении упражнений выделяются эндорфины, которые являются приятными химическими веществами, повышающими вашу энергию в течение дня. Вырабатывая привычку к физическим упражнениям, вы сможете улучшить свое физическое и психическое состояние, что в свою очередь повышает вашу уверенность в себе, оптимизм и снижает уровень стресса. Привычки – это не одноразовые побеги, они постоянны, рудиментарные действия, которые могут быть выработаны при правильном мышлении и решимости, стремясь избавиться от плохих привычек и выработать хорошие. Даже если вам кажется, что вы продвигаетесь медленно, это уже большой шаг в правильном направлении. В итоге все изменится к лучшему. Как вы думаете, эти привычки достижимы? От каких привычек вы хотели бы отказаться? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже со своими мыслями, опытом или предложениями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто испытывает и проветривает свой путь через жизненные привычки. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на кнопку «Уведомления», чтобы получать новые видео и, как всегда, суперспасибо за просмотр!